Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорим а, про, а, собственно говоря, про прогноз на э, майский, на, на майские уже не только праздники, вообще на весь май, да? на майский месяц а, по э, китайской метафизике, по астрологии Бадзи. Это месяц, э, месяц змеи для тех кто да да всех вижу ага. для тех кто умеет читать иероглиф это месяц металлической змеи друзья для того чтобы вам была сегодня еще больше интересна наша встреча для тех кто не знает своей астрологической карты по бадзи зайдите пожалуйста на наш сайт n пугачева зайдите в раздел калькулятор бадзи и сделайте свою, введите туда свои данные. То есть вам нужно будет либо сейчас Лена Пирогова даст ссылочку, либо просто зайдите, найдите n ком и, собственно говоря, мы с вами вот в этот раздел вам надо будет зайти. Так, сейчас я калькулятор бадзи и вводите сюда имя, пол дату рождения если время не знаете ничего страшного просто ставьте вот здесь на нажимаете на треугольничек верхний и ставьте слово нет В город если время знаете тогда можете город указать если время не знаете то уже там часовой пояс не важен. город либо если у вас ну либо ваш либо если очень мелкий то близлежащий дальше кнопочку расчеты нас интересуют вот эти самые столпы судьбы вот Лена Пирогова сбрасывает вам сейчас все ссылки итак дорогие друзья пока вы это все делаете я представлюсь меня зовут Пугачева Наталья я профессиональный психолог и преподаватель психологии в нашей в школе, ой, даже в этой же кофточке сейчас смотрю. <laughs> да. в нашей школе, в школе Натальи Пугачевой, у нас работают несколько преподавателей, и я преподаю здесь астрологию Бадзи, ну и еще несколько курсов. Так что, друзья, да, давайте мы с вами. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф. А, Лен Пирогова, подскажи, пожалуйста, а Татьяна у нас сегодня будет или не сегодня, чтобы я тогда предупредила всех остальных? Или у нас у Татьяны другой? Или у нас э, просто будет в этом... А, Татьяна не выйдет сегодня, ага. Это у нас статья просто будет, да, материал? То, что вдруг спрашивает. А, на сайте будет информация, ясно? Значит, обычно мы разбираем астрологическую дату, плюс мы разбираем, собственно говоря, саму дату. Мы еще у нас, ну, по-разному получается, ну стараемся чтобы у нас еще татьяна смирнова выходила про летящие звезды но на сайте у нас будет информация то есть всего в этом месте будет в письменном виде информация кто, кто привык кто ждет то у нас все в форме статьи вообще дорогие друзья что я хочу сказать что все свои прогнозы которые я делаю у нас они публикуются в форме статьи или в форме постов в соцсетях если статья если вы сейчас что-то пропустите то вы можете статью на сайте на главной странице почитать либо либо все есть в соцсетях но здесь есть возможность нам с вами поговорить и есть возможность позадавать вопросы если я их увижу то я буду отвечать Итак, пока вы делаете свою карту я сейчас начну с общей информации то есть про ну, понятно что мы все с вами в непростых условиях для россии понятно что май будет таким сложным надеюсь переломным месяцем переломным в ходе вот того что сейчас нарастает у нас и сегодня мы с вами будем смотреть прогноз и вы сами увидите что прогноз для легких плохой собственно говоря то есть у нас именно орган легкий страдает то есть у нас металл на фазе цисмерть, смерть и поэтому для как бы знаете такая критическая точка. понятно что это не говорит что китайская метафизика виновата в пандемии или пандемии или еще что-то просто это одно на второе накладывается и мы сейчас с вами тоже с точки зрения вселенной можем посмотреть только как то это будет идти, в какую сторону все вообще будет идти. Да? А пока змея сложный месяц, и месяц сложный, несмотря на то, что мир вроде бы уже начал выкарабкиваться, выкарабкиваться из этой катастрофы, мы, конечно, с вами пока еще в этом до да, находимся в самом эпицентре поэтому дорогие друзья ну конечно берегите себя берегите близких оставайтесь дома ничего лучше пока человечество не придумало. Да? как бы нам не хотелось как бы нам не хотелось на свежий воздух как бы нам не хотелось э, уже какие-то солнечные лучи как бы уже вообще все психические психологические проблемы нас не задавливали не задавливали все равно старайтесь по возможности быть дома. Энергии в месяце невероятно мало. Небесный ствол, иньский металл, который металл который говорит нам о том, что общение, налаживание связи в этом месяце будет сведено к минимуму. Но в месячной змее находится, он, собственно говоря, в месячной змее находится на фазе Це смерти, как я уже сказал. Значит, провести полноценный месяц у нас с вами не получится жизнь замерла на месте привычный жизненный уклад подвергается жесткому пересмотру запланированные торжества поездки наверное стоит отменить конечно если бы не было пандемии наверняка мы бы давали чуть-чуть другой прогноз понятно что сейчас ну, у каждого наверно может быть в голове что ну почему вот скажем, китайцы вот сейчас там 23 миллиона уже в какой-то там в туризм бросились, ну во внутренний, но неважно да? Вот они же там перемещаются. Понимаете, мы как бы исходим из своих реалий, да? Месяц плохой, реаль такова и, собственно говоря, все наши все эти из реальности мы выпрыгнуть не можем, как бы мы этого не хотели, да? Так что в нашем с вами случае дальше сидим. Ну, во всяком случае, я для себя решила, что какие бы ни были послабления, буду стараться по возможности, конечно, оставаться дома. Хотя, понятно, тоже какие-то нужны магазины, сад и все такое. Но надо, надо себя беречь, дорогие друзья. Вероника пишет, что так и не звонили по обучению. Вероника, по какому обучению? Напишите на почту. Пишите на почту, если вы оставили заявку, пишите на почту, просто у нас уже группы идут по обучению, не знаю, пишите на почту там. Отлично, то хочется слушать вас, и у Светы обучение проходит. Ой, сейчас вы еще и Светы, да? да, да, да, потом посмотрите в соцсетях, конечно, конечно. Если у нас такие накладки, то да. Так, сейчас я смотрю. Мы медики на, на передовой, это точно, Ирина. Спасибо, кстати, вам очень большое, как и всем медикам в этом чате и вообще всем медикам, да. Очень сложно, сложно вокруг пневмонии. Нам приходится с ними постоянно быть. Сама металл я на лошади, маски круглосуточно. Спасибо, Ирина, вам, да да друзья кого не успели обзванивать пишите, пожалуйста чтобы не пропустить начало обучения да. это прогноз для россии для его нет это прогноз как бы для всего мира смотрите на свои реалии да? смотрите на свои реалии но как бы понятно что для всего просто просто я сейчас говорю про карантин где-то он уже отменяется в каких-то странах и вообще для вируса ситуация все равно остается как бы для вируса хороший для нас остается плохой то есть металл который отвечает за легкие он на фазе ци смерти вот. поэтому хотим мы это получить или не хотим от нас зависит понятно что весь мир сошел с ума понятно что экономики все разрушены и понятно что большинство стран потихоньку начинает выводить но из этой комы выходить хоть как-то но ну, мы с вами видим, что, ну, как бы изнутри, что происходит, да, с, с энергиями, со стихиями. Поэтому легкие на фазе ци смерть. Поэтому, друзья, ну, либо это с каким-то крайне жестким предохранением вы должны быть, да, с этими всеми масками, либо я не знаю, сколько эти маски помогают, да, и маски, и перчатки, и все остальное. Либо сидите просто дома. Есть возможность просто сидите да нет возможности месяц мне кажется что это прям один из таких прям ну самых таких наверное плохих месяцев но это по моим ощущениям да там по, по некоторым еще данным для меня лично он будет прям не самый хороший вот поэтому посмотрите конечно на это присмотритесь более внимательно да нас ожидает не такой простой месяц. Внутри столпа скрыто безграничное море янской воды. А вода не знает границ, она стремится разлиться во все стороны, пока не встретит каменные берега. Каменные берега это, собственно говоря, Ву Янская земля, которая забрятана глубоко в змее, без возможности проявить себя. и предотвратить э, прилив объясните пожалуйста откуда берется здесь скрытая вода спрашивает лана свинья в частности непонятно спасибо да вот как раз были вопросы я хотела сейчас побольше объяснить потому что именно эти вопросы в соцсетях мне уже начали писать кому успел ответить кому не успел ответить друзья откуда взялась здесь свинья кто знает ответ подскажите пожалуйста я пока почитаю что у нас в чате как написать черновцы черновцы пишите по-английски по-английски скорее всего мы сделали мы сидели в италии два месяца на карантине а маски обязаны будем носить до 31 августа людмила я тоже думаю что я буду в маске ходить все равно даже когда нас выпустят из карантина то есть мы до 31 августа с вами проходим дальше мы ждем эту вакцину которую еще тоже неизвестно, когда она будет. А дальше там начинается новая волна э, сезонного заболевания. Я думаю, что мы теперь уже маски снимать не будем на самом деле. Ну, во всяком случае, ближайший, мне кажется, вот мы маски не снимем, да. Скрытые. Не, ну, скрытая она, да. А вот кто-то пишет, что ли, да? Вот, э э искра наша, да, написала, значит написала, 7 плюс бин в змее сливается воду, замковый столб, все верно ответила. То есть у нас змея это кто? Змея это бин. Друзья, если вы не знаете еще теорию про замковые столбы, приходите к нам обучаться. Да? То есть это теория из нашего фундаментального курса. Где мы рассказываем природный метод подхода. И там есть очень интересная информация, которая нет в других школах. Это информация с замковыми столпами, это информация с ловушками. И э, вот этот столб относится к замковым столпам. То есть Си плюс Б у нас сливается. Оно э, сливается, сливаются небесные стволы. Небесные стволы сливаются. Всегда э, в янский элемент. Янский элемент это у нас будет вода Ян, Рен. Да? И если мы будем переводить в земные ветви, то у нас с, с, главное доминирующая, основная ци в какой земной ветви находится в, э, в свинье. То есть у нас здесь еще скрытая сидит свинья. И это тоже дает определенные определенные э, ну, черты тому что происходит. Да? То есть э, вот это, это вы все потом выучите, не переживайте это, просто мы как бы эту информацию не публикуем и насколько я знаю пока ее никто и публикует ее можно только изучить уже на курсах будет. И вот это самая свинья то есть вот эта скрытая вода, земная ведь свиньи принесет нам всем замалчивание чего-то важного, тайного, скрытые схемы, обманы, иллюзии, манипуляцию огромным количеством народа. Это не, это как бы сам по себе замковых столпов мало, но каждый замковый столб в себе несет определенную тайну, определенный обман. Есть даже есть такие названия коррупционные столпы. То есть, когда столпы встречаются очень часто в картах людей, которые подвержены коррупции, скажем так, То есть, это, конечно, не единственное влияние столпа, он очень по-разному работает. Поэтому здесь мы сейчас не раскрываем, как бы, саму информацию, как работают замковые столпы, просто прогноз, да тайные договоренности засекреченные действия будут не только на самом верху но и коснуться скорее всего каждого из нас народы народ уставший наблюдать из окна своего дома на проходящую мимо жизнь уже невозможно будет удержать четырех стенок ведь змея это еще энергия огня которая все, всеми правдами и неправдами будет бороться за, за возвращение к радостным позитивным событиям более того, мы знаем, что змея у нас динамическая ветвь, да очень динамическая почему? Такая динам... динамичная, да? почему? Потому что это почтовая лошадь. Почтовые лошади это все время энергию, которую невозможно удержать дома. То есть людям захочется элементарного движения, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Энергия ускорения, энергия динамики. Передвижение в любом случае будет, конечно, присутствовать в мае. Скорее всего, именно в мае будет ну, послабление ситуации. Ну и так вроде мы ждем, да. И мы сможем вернуться к обычному образу жизни. Главное, чтобы просто эта статья чуть-чуть раньше писала. То есть еще еще не было объявлено, что у нас будет послабление. Поэтому я написал, что скорее всего. Потому что статья писалась чуть раньше. Она уже опубликована у нас в соцсетях. На, на на сайте, поэтому <къем> главное, чтобы любое важное для вас дело начиналось в правильный день, чтобы предотвратить затягивание и конфликтные ситуации. Дорогие друзья, у нас сейчас проходит курс по выбору дат, и э, я в принципе сегодня хотела предоставить, но я думаю, что мы потом по почте разошлем. Сейчас я готовлю для вас очень интересную методику по выбору дат. И э, эта методика будет описана, то есть там берешь, э, ну мы потом представим вам в письме, э, берешь столб, то есть ты просто берешь столб дня и начинаешь э, выбираешь его и смотришь все э, как как и что работает. Такой, вот, дорогие друзья, я вам потом для тех, кто еще не умеет сам выбирать даты, обязательно в этом месяце мы по почте вам там дадим возможность какого-то предзаказа как правильно выбирать даты то есть мы сейчас готовим такую книжечку вот пока чем пользуемся как всегда нашими расчетными датами да? то есть у нас есть неплохие змея у нас работает с какого числа она у нас начнет с вами работать только с 5 мая то есть запомните что мы с вами не с нашим григорианским календарем не сходится вообще. Змея это уже начало лета. С 5 мая начинается лето с точки зрения китайской метафизики. С 5 мая по 5 июня. То есть все даты, которые я вам даю, это даты, которые работают соответственно в месяц змеи с 5 мая по 5 июня. Итак, у нас с вами 8, 15, 20, 27 мая, 1 июня. Дни, не для начала любых дел и выяснения отношений. 11, 4, 14, 23, 26 мая и 4 июня. Дни, не для начала поездок, подачи документов в какие-то органы, могут вернуться с ошибками или потеряться. 12, 15, 24, 27 мая, день не подходит для посещения врача и для свиданий. 13-25 мая день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющих короткий срок реализации. 16-28 мая день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющих длинный срок реализации, свадьбы начало строительства, ну, что-то такого там глобального, может быть там какой-то там процесса, да, э, такого, э, там, я не знаю, производства, запуска, да, то есть не подходит. Внимание, у нас с вами еще есть 9 мая, это день потерь, и 20 мая, день истинных потерь, то есть такие дни, никакие начатые дела не принесут успеха. Все, что вы сделаете в этот день, в день потери или истинной потери, будет пустой тратой времени и сил. Ну, в общем, не все так плохо. У нас еще сейчас будут с вами хорошие даты. Так, что сейчас пишу Сейчас я посмотрю. Если вода мне полезна, и это мой ресурс, то норм, они, скрытую воду надо смотреть по-другому. София, значит, смотрите, дело все в том, что они работают, э, эти столпы работают немножко по-другому. Они тайны, они приносят тайну в, в нашу жизнь. В связи с тем, что там нужно еще смотреть, как он работает. То есть они работают в, в карте по одному, в приходящих даток они работают по-другому. И э, вот эти э, столпы, они совсем вообще по-другому работают. Они могут как? вот что-то привнести просто мы сейчас на широкий круг не можем эту, этот момент немножко с вами обсуждать потому что сейчас вопросов просто заводить но они могут и утащить они как бы в себя втягивают и, и утаскивают ну, тоже что-то из нашей жизни поэтому мы отталкиваемся от просто общей информации что пришел по стоп с замком пришел стоп стайный стайный ну тире с обманом то есть мы можем все попасть под этот обман это не то чтобы касается вот конкретно вас да что для вас вода полезная и значит все будет хорошо нет это касается все всеобщий такой ну общего целого да где да мы я так думаю что нам и так не в принципе не говорят истинных все-таки я ну, не знаю мое личное мнение что часть какого-то биологического оружия поэтому такие меры были приняты сразу и может быть утечка может они правда вакцину создавали была утечка но ну, не знаю хоть они и говорят что это природно но как-то очень все сомнительно для меня я не знаю но что-то там не так что-то там не не то, потому что если, извините, лауреат Нобелевской премии сказал, что это все все совсем неприродное. Ну, все-таки лауреаты они, наверное, умные люди, мне кажется. Вот. Во всяком случае, там есть о чем подумать, скажем так. Вот. И мы все будем в какой-то втянутый в этот обман, в обман с чем-то. Ну, ну, в какой, пока не знаю. А, тайна откроется, да. Да, да. Там что-то по-русски просит писать. Ладно, друзья, я не успеваю читать чат, поэтому э, давайте сейчас я так буду в чат иногда заглядывать. если что-то вы очень важное вам нужно узнать, а я ее не увидела, давайте там где-то буду останавливаться, говорю, спрашивать, какие есть вопросы, и вы мне будете их задавать, окей? Итак, давайте. Значит, 15, 17, 29 мая может, можете помириться с тем, с кем были в ссоре или попросить чтобы у тех у кого позиция в данном вопросе много сильнее вашей да, попросить что-то ну то есть в общем просить о помощи в данном в данной в данной дни хорошо скажем так дальше 6 18 30 мая дни благоприятствуют началу дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект замуж уходить отношения начинать на работу устраиваться но не берите кредит платить вам придется долго и тяжело дальше 7 19 и 31 мая день для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желаний мастерить чашу богатства 9 21 и 2 июня благоприятно заниматься духовными практиками совершать обряды закладывать фундамент не стоит заниматься опасными видами спорта так как есть вероятность травм наверное сейчас уже 9 мая сразу бросилось в глаза потому что мы говорили что день потерь но день потерь говорит о том что нельзя я не знаю там открывать новый ресторан в этот день да? а заниматься как раз духовными практиками совершать обряды бога ради то есть эти как бы эти моменты они тоже считаются разными техниками и день посчитанный одной техникой может быть неблагоприятный, Мы его написали и дни вот эти вот благоприятные благоприятные не видите все-таки в нем тоже есть благоприятный попадает 10 21 мая и 3 июня начинается только положительные дела потому что энергия этого дня умножить все чем вы будете заниматься то есть плохим будете плохое хорошим хорошее огонь змеи это радость и оптимизм и кому так не хватало позитивного настроя самое время для подзарядки только в поиске радости не перегибается палку месяц приходит как вы уже поняли необычный да? внутри него скрыта тайна о которой говорилось выше именно она может подрезать крылья и вместо надежды, радости, энергии какой-то энергетической наполненности придет выгорание, печали и истощение. Жонс, жесткий янский металл года Генда станет еще жестче, отразится отразиться на ваших действиях, поступках, словах, настроениях. Инский металл синь, который выходит в открытые небесные стволы месяца это образ такой иглы, да? Игла острого ножа э -э -э скажет, что внимание общественности здесь, ну можно, конечно, вот такими образами уже говорить, да, будет направлено, может быть, я надеюсь на создание вакцины, в общем-то, оно и так уже туда направлено, Но, может будет какой-то у нас про про уже прорыв даже в этом месяце, ну если не в вакцине, то в чем-то, что, видите, связано с металлом что-то хотя здесь опять же к тому что многие захотят там я не знаю зубки уколы там витаминчиков красоты поделать да что то просто курс витаминов проколоть в общем это все про и, и, и месяц этого как бы поддерживает. все все окей но также металл э, инский металл это образ легких китайские метафизики и, они, и он слишком слаб на фазе ци смерть стоит то есть требует к себе повышенного внимания поэтому физические упражнения свежий воздух насколько он возможен прохладный душ если вы не болеете необходимо включить свой режим дня старайтесь избегать сквозняков одеваться излишне тепло ну так чтобы правда не спать и не продолго тоже надо понимать да включайте в свой рацион продукты с горьким вкусом добавляйте как можно больше сырых фруктов и овощей именно они поддерживают ослабленную в летний период иньскую энергию а обязательно молочные продукты которые помогают ну, с точки зрения китайской метафизики охлаждать тело может быть мороженое тоже неплохо если вы здоровы. Значит, предлагаю всем значит, ври, значит, предлагаю время от времени делать. Ну, вс всем, конечно, вкусный салат из сырой моркови и яблок со сметаной. Всем известно, что морковь, источник, множества витаминов, в том числе витамина А, так необходимого для предохранения от инфекции, что чрезвычайно актуально в наше время. Лучше всего не смешивать со сметаной так как в этом виде лучше усваивается каротин собственно говоря все рецепты я вам всегда даю опять же исходя из с точки зрения китайской метафизики с, с их точки зрения здорового питания и соотношения энергии ну если честно сказать вот я сама например еще не закончила пить этот отвар еще пока пьют тот отвар, который вам давала с, с корнем солодки в прошлый раз с корнем солодки и с, с имбирем, да, так что ну вот сейчас, сейчас пятый начнется, перейду на морковку рецепты всегда простые и всегда действенные так что смотрите, кто вообще интересуется здоровьем с точки зрения китайской метафизики да, кто интересуется энергетикой то вот эти все то вот эти все продукты вот эти все рецепты они очень хорошо работают на самом деле у нас есть очень часто распространенные в интернете есть спикеры которые только этим занимаются то есть они подсказывают какие-то полезные блюда на определенный период на определенный месяц с точки зрения китайской метафизики такие прям сайты есть и книги есть и все такое есть Ам... Юл пишет, что не бывает вакцины от ОРВИ, Ам... ну ну я, я с вами согласна, ну, понимаете, все равно что-то же находят какие-то, э не знаю что, не знаю чего мы ждем, честно сказать. И понятно, что и вакцина под, под вопросом, хотя уже объявлено, что в сентябре должна быть. Понятно, что все это мутация происходит очень быстро, но все равно что-то ждем. Что может у нас слабнет, может у нас у всех иммунитет к нему появится долгожданный, может еще что-то. Ну, потому что хоть и все врачи говорят, ну, это пришел вирус, и мы он имеет право на жизнь. Мне кажется, он никакого права не имеет. Мы живем на этой планете, этот вирус не может жить вместе с нами. Ну, либо он будет вот так прореживать каждый год, и, а это как-то совсем плохо. А... Сок морковный с мороженым пью, тоже вкусно. Вау, Ольга. Спасибо, я тоже, кстати, сделаю. Сейчас прям это, прям соковыжалка мороженое, да, да, а, да, со сливками, ну, наверное, с мороженым, да. Если я молочку не ем, Наталья, смотрите, это же не в обязательном порядке, я же вас не то, что тут призываю, я, собственно говоря, там далека от всяких этих правильных питаний, вот, а, диеты и всего. Я просто вам предлагаю блюда, которые сама себе выбираю на следующий месяц. И я абсолютно не фанатик там Зоши или еще там что-то. Ну, ну нет, ну не ешьте, что я могу сказать. Вот. Либо сами для себя рецепты, то есть поройтесь найдите каких-нибудь только приличных авторов, авторов, кто дает рецепты по китайской метафизике. Ну, либо чем-то заменить просто другим рецептом. Да. То есть я просто не, не, не это. Не сегодня специалисты, я вот для себя выбираю, с вами делюсь. Вот и все. Фатима, мне написали, что от герпеса вакууса не ждете, а от короны ждете. Да я и от герпеса жду. Я, я вообще, я все время шучу, что я как породистая собака. У меня-то все прививки есть. Все, кто там противник, у меня от пневмокока я года три назад делала, я просто сильным братхи там болела. Вот примерно таким, как в этом году переболела. но еще не переболела, но вот в процессе нахожусь. Вот. Uh, мне еще тогда его сделали на пневмокок. Мне, я делаю каждый год uh, от гриппа. Ну, не каждый год. У меня иммунитет тоже слабый. Так, не каждый год, но в этом году. Я, кстати, вот как прям знала, мы просто в Италию выкупили путевки за очень долго там за полгода я такая думаю вот в январе там тоже катались то и я сделала себе вакци просто вакцинировалась для того чтобы не заболеть и а мы взяли такие путевки которые ну типа невозвратные как всегда думаю на то как всегда заболеешь я у меня все, все прививки есть если будет от герпеса я пойду и от герпеса делать я от всего сделаю вот так что Да, Ю, правильно все написала. Не буду сейчас уходить, вирусы. Ну, Ю, а что предлагаете идти получить еще этот вирус? Что делать-то с ним? Ну хорошо, вакцины не будет. Все они в нас живут, эти вирусы. Я тоже согласна. Ну а вот как с ним, если от него нет даже видите, даже иммунитета на него нет. Что с ним делать? Вот. Ой, ну ладно, давайте идем дальше. На второй по популярности после вопроса здоровья и победы над коронавирусом стоит вопрос, который мы с вами тут решить не можем, на самом деле ученые не могут решить, да, что с этим делать. Стоит вопрос, что будет с экономикой в целом, работы, работы и вообще с деньгами в кошельке каждого из нас, да, к сожалению, тут тоже, в общем-то, не, не, не фонтан страстей все тоже не так хорошо стоп месяца является звездой банкротства несущий всем э, нам некие финансовые проблемы инвестиционные ошибки и в ряде случаев банкротства не знаю если здесь моя подруга которая недавно э, ну как недавно вчера позавчера наверное спрашивала э, а можно ли инвестировать крупную сумму э, куда-то там ну вот я все-таки сказала, чтобы воздержалась. Просто даже там, даже если она какие-то экономические все риски прочитала что э, сам по себе просто просто банкрот. Что я говорю, ты, ты не боишься, что ты сейчас эти деньги отдашь, и там просто все банкротится туда, куда ты эти деньги отдашь. То есть, друзья, конечно, банкрот будет много, так что с инвестициями погодите вы пока, Бога ради. Да? Э, хотя, конечно, понятно, что ваше дело, ну вот смотрите. Понятно, что кому война, кому мать родна, как это открываются новые горизонты, новые двери для кого-то. Это всегда так были, любой кризис. Но с вкладыванием денег вообще посмотрите. Да? Всем не стоит в этом месте излишне тратить деньги, вкладывать в малоизвестные какие-то проекты, покупать недвижимость, что бы вам ни говорили. Да? Особенно это касается рожденных в год крысы. Обратите внимание. В год дракона или обезьяны, у них повышается вероятность материальных потерь и тенденция внезапно попасть в неприятные ситуации. Так что чтобы вам там не обещали, какие бы прекрасные прекрасности все-таки подумайте надо ли вам в этом месте рисковать месяц такого банкротства? Да? Это нужно помнить всегда. Всегда найдутся те, кто захочет поживиться за счет доверчивых людей, попавших в безвыходное положение. Будьте бдительны, обходите стороной всевозможные однодневные конторы, обещающие там стопроцентную прибыль здесь и сейчас: столб, синь на змее, не только звезда банкротства, но и самый коррупционный стол стоп, про что я вам говорила. Да? Способствует запутанностью, обвести вокруг пальца, создать видимость и манипулировать э, вашим, собственно говоря, сознанием, да, особенно людям янской земли, у которых в карте в месяце или году стоит стоит, стоит, стоит стоит земная ветвь, свинья, особенно для вас легкие деньги э, и, метал, значит, и металлическая змея. С легкостью вы, вы, вытянет все это, да? а, То есть для вас легкие деньги вода и металлическая свинья. Помните, я говорила, что столб еще и что-то вытягивает. И вытянуть может как раз деньги. вот а, Вообще, для всех, у кого в карте базы присутствует земная вет свиньи месяц змеи является личным разрушителем Помним, да про это и избегать перемена избежать перемены нам думаю всем не получится поэтому смотрите почему может стукнуть если свинья у вас стоит погоду то сейчас мы смотрим свои карты у вас там помните 4 столпа столб года столб месяца столб дня и столб час вот если у вас свинья стоит погоду да, то изменения коснуться вашего окружения здоровья я родилась в год свиней, я вот, я вам сказала, да, почему я лично для себя решила, что я еще один месяц себе карантин точно продлю. Есть, есть, если у вас свинья, есть в погоду или в дне, в дне тоже, день тоже связан со здоровьем, то сейчас приходит сталкивающийся, хотя я змею люблю, она для меня хорошая, она меня укрепляет. Ну, из-за того, что вот, вот, в связи с тем, что творится, ну, все-таки, наверное, лучше поберечься. То есть я всегда всем говорю, что личный разрушитель для меня хороший, но вот в данной ситуации все-таки лучше беречься. Да? Если в месяце стоит, то с родителями или друзьями что-то может быть. Даже от вашей карты это может зависеть. То есть в вашей карте, например, свинья стоит в месяце, и с вашими родителями может что-то быть. Обратите на это внимание. Ну, если свинья стоит в часе, то это будет говорить, что с детьми или карьера, а если вне, это еще помимо здоровья да, связано с домом брака, да, то есть какие-то еще перетрубации могут быть внутри дома брака, или нужно беречь своего мужа. Я змея, свинок не люблю. <смех> хорошо. Что-то там про квей спрашивают. Йола, вы отвечаете. Вы у нас сейчас за старшую здесь в чате. Так что давайте, отвечайте. Сегодня вижу помощников немного, вся, вся надежда на вас. <смех> да. вот. Значит, хорошо. Следующее предостережение тем, у кого в карте Бадзи уже есть, или приходит а так то То есть у вас есть внутри карты или вот смотрите там есть два значит карта у вас а рядом у вас приходит так и год сейчас я покажу буду рассказывать Это сейчас для новеньких надо показать обязательно да? то есть у вас есть толпы судьбы а есть так десятилетний удачи то есть посмотрите что у вас стоит в такте Ну, погода понятно что у нас у всех тут стоит всех одинаковый год стоит да, месяц Ой, месяц э, год металлической крысы. Так, возвращаюсь. Э, значит, итак, если у вас такти в вашем конкретно такте в десятилетнем периоде удачи, значит, э, приходит такт тигра обезьяны, то есть либо в карте, либо в десятилетнем такте стоит. В мае может э, активироваться огненное наказание или наказание несправедливости. Надо быть предельно внимательными и э, приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Проявлять осторожность, особенно быть крайне актуальным, э, аккуратно на транспорте, потому что это актуально для э, транспортных средств. Это же, значит, смотрите, у нас с вами обезьяна, тигр, змея, путешествующие лошади. Представьте, если они все собрались вместе. Они, например, есть у вас тигр и обезьяна в карте, или что-то одно стоит в карте, а еще плюс одно пришло в такте. И еще пришла змея. То есть у вас все это сложилось вместе, и все это закрутилось. И очень часто может отыграться на транспортном средстве. То есть, очень актуально всякие вот эти ДТП, будьте очень осторожны, да? То есть, я не знаю, пристегивайтесь ремня безопасности, не садитесь за роль в эмоционального возбуждения, избегайте необдуманных действий в стрессовых ситуациях, будьте бдительны и внимательны. Э э, весь май, берегите себя. В общем, и совет самый главный если вы это видите: ну что теперь не ездите на машине, да, будьте внимательны и не спешите. Любая, чувствуйте, что э, э, там, я не знаю, тахикардия, сахар упал. Какая-то головокружение, какая-то головная боль. Просто не садитесь за рук. Потому что знаете, что для вас месяц не очень хороший. Дни, которые увеличивают риск податься собственным эмоциям, и как следует получить неприятности это одни все те же земных ветвей. Да? То есть для змеи, либо змея, либо. Обезьяна либо тигр. Дни здесь выписаны, но здесь нужно просто смотреть, что у вас есть в карте, а что достраивает. Какой-то месяц или день достраивает. То есть огненное наказание это когда встречаются три вместе тигр, обезьяна или и змея в любом сочетании: в дне, в месяце, погоду, в приходящей дате, в вашей карте или даже может быть в часе, вот то есть ну, там до, до маразму доходить не надо конечно если вы там видите что у вас например есть тигры и обезьяна и вы будете там прятаться с 9 до 11 ничего не делать потому что часами этого не стоит делать но змея пришла по месяцу вот на это обратить внимание следует да? запись будет только что ушла от света по здоровью пропустила много у вас будет запись более того все выложено у нас по соцсетям и выложено у нас на сайте так что не переживайте вижу что очень много людей очень приятно что что вам интересно со мной общаться хотя я рассказываю то что я и так публикую да а вот так что мы с вами угу. так что мы с вами Нет. с помадой вот <связывая> Нет, это был урок, Маргарет. Девочки встрепенули что было по, <связывая> по здоровью. Нет, у новичков для них Света бонусом дала урок по здоровью, насколько мне известно. Да. Вот. да вот юля пишет я не все успеваю ларисе отвечает видимо лариса там за что-то переживала за змею спасибо потому что не успеваю читать спасибо да мы только с него а я только сказала говорю, что -то у меня сегодня помощников в чате мало все я поняла все светы были слушали здоровья я очень рада очень рада видеть всех учеников спасибо вам большое за то что вы любите нашу школу за то что вы с одного занятия успеваете приходить на другие. И, и те кто просто пришел тоже вам очень рада так что вообще в этот, в этот карантин у меня какая-то особенная любовь к людям открылась не прям я понимаю как мне, мне тяжело жить без общения без людей я как бы это всегда понимала но в карантин это, это прям во мне очень прям ярко как-то все стало проявляться Итак, ну кролик так устал от этой самоизоляции, думаю, когда отменит нам его не два, не завести домой. Ой, это точно. Я тоже подню кролик. И я, и сена у меня есть, все у меня есть. И как мне этот май пережить? Я вижу, насколько он плод для меня, насколько мне хочется тоже куда-то хоть куда, лишь бы только не здесь. хотя любимый дом, любимый сад, но ну, ну, это тяжело, тяжело, да. Итак, людям, рожденным в день, кролика в день, смотрите свои столпы, четыре столпа, мы сейчас говорим про столб дня, да, кролика, свиньи или козы будут немного то оставаться дома за время самоизоляции они уже выполнили всю домашнюю работу но я правда не всю. мне кажется это вообще бесконечная бесконечность научились тысячам новых вещей присмотрели все сериалы и теперь им срочно нужно в люди уйти уехать подальше когда будет послабление режима именно они будут в числе первых кто закажет себе билеты значит ну это да, кто закажет себе билет ну, насчет билетов, не знаю, но хотя бы выйти из дома, хоть куда-то поехать хочется. Э, потому что змея для нас, для всех таких людей, это путешествующая лошадь, вечно заующая в дорогу к новым местам, неизведанным далям, конечно, хочется уже куда-то перемещаться. Люди, рожденные в год или день собаки четыре столпа судьбы мы говорим либо про год либо про день да? станут невероятно привлекательными для противоположного пола к ним приходит красный феникс есть вероятность завести новые романтические отношения или оживить уже существующие тех у кого в любом столпе карты присутствует земная ветвь обезьяны также могут ждать изменения но более мягкие благоприятность которая зависит от полезности результатирующего элемента. Напоминаю, что змея вступает во взаимодействие с обезьяной. Змея с обезьяной у нас сливаются и образуют новый элемент воды. И если вода вам полезна, то вам ожидают приятные изменения в той сфере жизни, которой, собственно говоря, за которую она отвечает. Друзья, сейчас начнут спрашивать, как это узнать, друзья. Если вы не изучали астрологию базы, к сожалению, в данный момент ответить мы не сможем, потому что, собственно говоря, все, вся изучение астрологии построено на том, чтобы понять, что человеку полезно, что не полезно. Если ваш столб личности, обратите сейчас внимание, Бин на Бин, который сидит на обезьяне то вероятность новых отношений дружеских романтических деловых рабочих многократно увеличивается для всех у кого в карте Бадзи в открытых небесных столпах есть огонь я будут весьма актуальны темы той сферы жизни в которой за которой отвечает вода сейчас мы это все разберем покажем господину не отдельно разберем а тем кто родился в июне в любом году в июне в месяц лошади месяц лошади у нас будет в, в июне в мае самое подходящее время для того чтобы посетить доктора ведь для них ну хоть онлайн хотя бы ведь для них земная ведь змеи символическая звезда небесный доктор значит вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение Итак, что приносит май Здесь мы смотрим своего господина дня. Что такое господин дня? Наш дневная доминанта, наш элемент личности. Это, смотрим, значит, столб часа, дня, месяца и года. И верхний, мы смотрим наверху, верхний знак по дню, это и есть ваш элемент личности. То есть там может, он даже будет подписан. Это может быть либо дерево инская янское, либо огонь янский, либо земля, либо металл, либо вода. И в зависимости от того, кем вы являетесь, к вам пришел еще элемент, собственно говоря, синь. Для вас будет являться вот в этой колонке вы смотрите, чем является властью богатство, самовыражением, друзьями, печать. И пришел элемент огня тоже чем он будет для вас являться либо властью друзьями печатью богатством властью пропустила нет самовыражения в общем тоже посмотрите по этой таблице чем является то есть от этого как бы зависит такой некий прогноз на на будущее Итак вот мы сейчас поэлементно будем с вами разговаривать то есть у вас четыре еще раз повторю вот здесь есть специально схема нарисовала вот здесь наш элемент личности в дне стоит да? э -э, элемент личности то есть здесь у нас час день месяц год вот верхний знак и сейчас это как бы такой маленький прогнозик да, для людей у которых здесь стоит наверху в элементе личности дерево вот то есть вот такой знак я или и в этот месяц принесет божество что что вам приносит вы уже по табличке видели власть и самовыражение для деревьев проявление <coughs> проявления лидерских амбиций произойдет плавно с со, э, сознанием дела укрепит его и не, о, и не останавливаясь будет проявляться видеть целенаправленных действий и созидательных проектов Конечно, людям иньского дерева могут встретиться на пути препятствия, но змея делают их бесконечно привлекательными, поэтому противостоять проблемам будет несложно. Главное помнить, что змея это не только движение к цели, но и движение, но и движение радостное и вдохновляющее, рассчитанное на результат. Людям с элементом личности янского дерева повезло чуть больше потому что для них змея это звезда академика которая облегчит сдачу экзамен если экзаменов если для вас это актуально и усвоение учебных материалов легко и быстро дальше для тех кто родился в день огня янского огня или инского то май этот месяц богатства и друзей ну, либо друзей либо грабителей богатства нужно понимать да? потому что змея для кого-то будет для кого будет другом для бина а богатства для кого будет для динов на передний план будут выходить вопросы связанные с общением налаживание связи и материальные дела когда приходят сразу деньги и друзья это всегда напрягает происходит некая конкуренция за материальным доходом и всегда интересно, кто в этой борьбе победит. Да, есть вероятность того, что друзья окажутся более проворными и добегут до денежного места несколько быстрее. Но от этого они не перестанут быть вашими друзьями. Вывод: людям не стоит работать в одиночестве, коллектив поможет во все. Надо понимать, какой коллектив, да, то есть какой коллектив, о каком коллективе идет речь. То есть нет, не значит, что вы должны сейчас прийти в коллектив и устраивать дни рождения на работе. Нет, ну все так же, вот мы, например, сейчас все сидим все на удаленке, все работаем каждую у себя дома, да, и при этом все общаемся, там, допустим, через скайп, да, вот нашим коллективом. Просто речь идет о том, что с кем-то вам все-таки будет лучше, чем одному. Друзья дадут поддержку не только в плане денег, но и окажут содействие. В любом важном для вас вопросе. Мужчины могут озадачиться новыми романтическими связями. Людям, обратите внимание, у кого элемент личности иньский огонь или иньская почва, надо быть на не отправляться в дорогу в день семьи не заниматься рискованными видами спорта, не конфликтовать без повода. Видимо, я для них это еще символическая звезда вечи и нож так что чтобы не было каких-то лишних травм. Если ваш элемент личности янская почва или инская, то в мае приходит энергия ресурса и самовыражение Земля янская или инская любит порождать, взращивать сады или способствует каким-то добыче минералов. Но инская больше сады любит выращивать, а янская это добыча минералов, да? Из этих соображений месяц обещает быть плодотворным не только на пустые фантазии, а конкретно на целенаправленные действия и творческие проекты. Надо только для себя понять, что спонтанность не всегда хорошо. Лучше заранее подготовиться к этому времени и запланировать все по пунктам, что, что вы хотите для себя осуществить в этом месяце. И не поддаваться на уловки мошенников, про которые я уже говорила ранее. Наташа, что значит озадачиться? Плохие, что ли, будут романтические связи? Не-не-не, почему? Романтические связи всегда хорошие, романтические. Ну, нет, ну, в смысле, то, что в нынешних условиях, наверное, надо для этого что-то делать. Я там имею в виду, я не знаю. Какие-то на какие-то сайты там выходить, и как-то ну, как-то сложнее, короче, с романтическими связями. Чего чтобы говорить? <с> Больше сил надо, чтобы их как-то поддерживать. А Бин где искать? Бин надо было искать там же. И Янский, и янскую то есть мы сейчас все время говорим про элемент личности. Элемент личности, вот сначала мы говорили про дерево извините потом про огонь потом про для людей у которых элемент личности была янская земля теперь мы говорим для людей у которых элемент личности янский ой янская инская земля а теперь янский или инский металл да? то есть я как-то забываю что совсем есть новенькие у нас а, Сейчас я смотрю Да, работаем только онлайн. Классный коллектив. Да. Будет ли запись? Да, да, да, будет запись. Ага. Все, поехали дальше. Значит, и так, металл. Что у нас тут? Если ваш элемент металл, то месяц друзей, грабителей богатства да и власти у нас будет. Контакты с властью друзья грабители это наверху стоят да, для янского металлограбитель для инского друзья ну и собственно говоря власть также приходит э, орабитель э, да и вас приходит контакты с властью не всегда несут разочарование надо э, следовать фокусу и быть в курсе э, в курсе любых изменений на работе тогда э, поймать вас на несостыковки будет проблематично Женщинам также стоит быть в курсе всех дел своего мужчины. А, в таком случае никакие сюрпризы вам не страшны, <laughs> да? ну, потому что мужчина отвечает за власть. Если ген по-прежнему э недолюбливает грабителей богатства, то благотворительность несколько снизит риски. А, смотрите просто у нас. Э если если да. у нас есть кому грабители богатства полезны, то тоже здесь не видя карту конечно здесь очень сложно сейчас вот так вот сказать да. и а есть кому не полезно то есть это про то что если есть риски быть ограбленным то лучше позаниматься благотворительностью благо что сейчас есть много всего для генов как раз у нас Месяц, где приходит где приходит грабитель богатства. Ну, я не знаю, подумайте, там какие-то налоги или что-то у вас может быть. И лучше подумайте, то есть заранее подумайте про благотворительность. Это для Гена. В этом месяце для синий то есть для инского металла, не стоит слишком откровенничать и не втягиваться в конфликты, иначе все тайное станет явным. Женщина в мае может принести интересные знакомства с мужчинами людям со столбом дня обратите внимание металлическая свинья нужно делать акцент на семье беречь отношения так как возможно ссоры и недопонимание лучшим лекарством будет в таком случае если у вас прям такой столб в дне стоит то делайте ремонт неважно надо вам не надо хоть какой-то ремонт затейте это хотя бы спасет вас там от передряг в внутри семьи если ваш элемент личности янская вода или инская, это знак янской воды это инской который стоит должен стоять у вас также, где стоит элемент личности господин я достал да, дня то майс, то майские энергии будут представлять для вас ресурс и богатство Пришел месяц благородного человека, что, естественно, хорошо, разумеется, это не гарантирует вам успеха всегда и во всем, но вот помощь со стороны вам обеспечена. Возможно, улучшение работы, которая принесет и увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и э, какие-то всплывшие долги. Что касается людей воды э, Ян или Инь, то среди э, всего года месяц э, вот этой майской змеи для них самый интересный. Могут быть высокие доходы, ну, все, конечно, тут еще зависит от, от фэншуй, да, пространства, то есть насколько это вообще возможно в этой ситуации, а может быть потеря денег. Может быть, новые интересные, могут быть новые интересные проекты, а может быть остановка и стагнация. Но змея благородный человек, который в результате все равно, вот как бы у вас сейчас ни складывался месяц, все равно должен привести к хорошему. Кто любит талисманы? Понятно, что сейчас их купить сложно. Даже наш интернет-магазин пока приостановил работу, но. Как уже говорилось, в наше смутное время больше всего интересует две, два жизненно важных вопроса. Это здоровье и деньги. Деньги здоровья да? Для здоровья можете поставить в южный сектор на целый год, если вы не сделали этого раньше. И юго-западный сектор на май месяц. Тыкву-горлянку, если она у вас, конечно, есть. Значит, вот ставим эту тыкву-горлянку, она хорошо справляется со звездой болезни с двойки. Считается, что она является оберег, оберегом для дома, поддерживает здоровье его жителей и способствует их долголетию. Вообще люблю эти тыковые горлянки, они сейчас вообще вот эти все всякие фэншуйские штуки, они как произведение искусства делаются, поэтому их можно действительно просто можно даже украсить интерьер а вот для увеличения богосостояния и для защиты его от посягательств со стороны можете взять сову установить статуэтку тогда нужно будет в северо-западном секторе своего дома и она станет надежным надежной хранительницей семейных сбережений вот желательно такую вот сову прям с китайскими вот этими монетками да будучи всегда спокойной, рассудительный сова сова и своего владельца наделяет этими качествами помогает благоразумию распоряжаться имеющимися накоплениями и уберегать от импульсивных и неразумных трат и мы с вами дошли до согревания денежной звезды я сейчас могу у нас есть время я сейчас посмотрю ваши вопросы вы пока почитаете правила, как согревать денежную звезду. Я вам сейчас дам дату для согревания денежной звезды. И я сейчас посмотрю на ваши вопросы. стана пишет что вебинар ни «Не звука невидимости ох ну не знаю склан 340 человек как-то нормально вроде навряд Но ли они смотрят на пустой экран или на заикающиеся меня да а, вот юля вам написала что вы можете открыть сайт пугачева там статьи все написано просто я сейчас чуть чуть больше комментирую вот и все да. А, значит смотрите Грабители будут для металла Ян. Все верно, Ольга. Да, или это кому-то отвечали, да? Для металла и друзья все это. Ага. Запись обычно на ютубе Потом можно посмотреть через день. Да, Марина, все, спасибо. Надо перетащить всю коллекцию сов на северо-запад. Ох, у вас коллекция даже Марина, Марина есть. Вместе со шкафом. Интересно, если всех 250 сов туда. Ой, вы нам лучше пришлите свою коллекцию сов мы ее в соцсетях разместим и покажем, какие у нас есть наши коллеги, потому что вы же действительно наша коллега, а не ученица. И лучше поделитесь с нами словами а если вы нам еще какой-нибудь рассказ про них напишете, с чего вы начали их коллекционировать, мы прям с удовольствием в соцсетях такую информацию, потому что я уже в соцсетях, ну что, только мою кошку все время выставлять. Наталья, значит, у вас э, нельзя сейчас ничего заказать. Э, Людмила, э, я не видела, что вы спрашивали. Вы спрашивали, наверное, про консультацию? Фу! Значит, смотрите, э, если вы спрашивали про консультацию, с консультациями у нас э, сейчас очень сильная напряженка. Да, у нас, ну, во-первых, мы учимся, учим, и у нас все идет по графику несмотря на все коронавирусы мы учимся и более того в приходите конечно учиться на к нам на обучение мы, и, и мы очень рады и сейчас пока с этой изоляцией я даже думаю что обычно мы в полсилы начинаем ну, в смысле летом стараемся отдохнуть здесь я думаю что нам нужно как раз летом то побольше работать вот. Я думаю, что если вы хотите, пишите, в общем, нам на почту. Если вам нужны консультации или еще что-то, пишите. Но, скорее всего, это будет не моя консультация. Скорее всего, это будет консультация э, либо наших преподавателей, либо вот я вам могу прекрасных наших ну, учеников, но ученики уже, знаете, они, в принципе, нашими коллегами становятся, потому что они уже астрологию знают, это кураторы, например, которые работают со мной на всех э, обучающих программах, которые уже знают столько же, сколько и я, если не больше. Вот, так что мы вам предложим кого-то, кто, да, вот, обязательно пришлю. Хорошо, Мария, ждем, да. Можно слайд солушками. А с собой-то, да, сейчас слайд, да. Это я сейчас, кто не знает, как согревать денежную звезду, чтобы мне не перечитывать, и там все написано: куда размещать сову в северо-западном, ближе к стене или можно в любой э, место сектора. Ну, мы вообще все талисманы лучше всего, как бы, мы раньше вообще этого не знали. Это у нас приехал один мастер китайский, который нам, значит, довез эту науку и теперь. Теперь все работают именно так. На самом деле, я не знаю, кто-то проверял или не проверял, так ли это работает, но он рассказывал про энергию: насколько, значит, где самые работающие свои энергии. И от пола получилось, что энергия работает вот как раз вот на этом расстоянии, ну там, район метра. да. Сейчас, сейчас я не буду врать, пишу, господи, в каждом каждым письме пишу сама вообще забыла что-то там в районе от 50 сантиметров по моему до метра двадцати то есть все время рекомендуется где-то вот в районе метра от земли ставить и если мы уже что-то ставим то в какой-то сектор то ближе к внешним границам то есть внешние границы ну понятно что вот например у меня есть стена да эта стена ведет если она ведет на улицу то можно сюда ставить ну, в смысле все равно вам ставить нужно ближе, короче говоря, к стене. А, а если там за ней еще, допустим, будет какой-то чулан, то, то нужно будет дальше туда ставить, к внешним границам нужно, да. Фигурки с жирафа по а, фаншуй. Я думаю, что весь фаншуй уже построен на очень всех древних знаниях. И я думаю, что жирафы, наверное, они не видели древние китайцы. Но я не исключаю, что школы, современные школы, что они исследовали, потому что очень много интересных работ в современных школах, и э, я не исключаю того, что... Давайте я вам дам сейчас э, согревание денежной звезды и буду отвечать на ваши вопросы дальше, окей? Итак, согревание денежной звезды. Значит, преды... сначала был слайд, куда и как ее ставить. А, ну, собственно говоря, вот на слайде и была информация, как ее лучше ставить, да? вот от 60 до 120 сантиметров от пола вот это то что я просто говорю я сказал от 50 извините от 60 до 120 Ну то есть мы в районе там 90 метров где-то вот так обычно ставим что-то да ну вот кухонный стол вот как раз вот понимаете да там 8 сантиметров обычно кухонный стол куда мы ставим значит свечу и куда мы ее и как мы ее ставим друзья свеча у нас с вами у нас только две даты в этом в этом месяце мы можем ее 13 мая делать сжечь либо 2 июня но 13 мая люди которые значит кто не может этим делать люди которые рождены в год собаки но вы можете второго погреть а 2 июня не могут те кто рождены в год лошади но вы можете зато 13 мая все остальные могут всегда лучшее время для начала согревания денежной звезды то есть сейчас сделайте все скриншоты либо там сайты сделайте скриншоты в этот час можно начать я обычно начинаю и она у меня пока не догорит она у меня так и горит кто-то только в этот в эти два часа кто-то греет но я обычно беру эту маленькую свечку и она там догорит и догорит то есть я ее главное на, в, в правильное время ее начать и э, самое главное чтобы она чтобы вы не начали в час либо у собаки либо лошади то есть э, если она догорает в это время пусть догорает но, но начинать в это время сто процентов нельзя и еще ну это я лично делаю то есть у нас есть календарь солнечных двух часовок он на нашем сайте есть я еще перевожу время то есть смотрите я не просто тупо вот вы здесь время взяли да. например я захочу там 13 мая звезду пожечь в в час обезьяны это с трех до 5 дня но я еще перевожу в, в поясное так сказать время где это можно сделать вы сюда заходите. Вот у нас на сайте есть расчеты, и там будет вот этот календарь солнечных двух часов, который я вам показывал. В календаре солнечных двух вы пишите сюда свой город. Если это русский на русском, если это не русский на английском, если нет русский город, но он маленький или там зарубежный город, но он маленький. Пишите ближайший город большой, крупный. Вот, и он вам рассчитывает через час. Там, например, для Москвы, вот сейчас вот мы там с вами про обезьяну говорили, будет не с 3 до 5, а с 15.30 до 17.30. То есть я буду ставить свечу не в 3 часа, а в 3:30. но я еще даже люблю границ часа чуть отступать, ближе там к 4. Можно вот таким образом сделать. Ну, кто-то не переводит, кто-то прямо ставит. Ну, в любом случае, даже если вы ставите просто, просто вот ставите не переводя, тогда все равно хотя бы полчаса отступите. Какое пожелание говорить, спрашивает Альбина. Альбина, пожелание, ну, естественно, финансовое. Ну, то есть, просто смотрите, чтобы вы не просто грели ее, да, там грели, э, а просто так пусть будет. Ну, хорошо бы, если бы оно было адресное, можно просто так греть. Ну, хорошо, если бы оно было адресное, это пожелание. То есть можно еще там, я не знаю, какую-то записочку написать, положить рядом с ней, что вы не просто так греете. Вам деньги на машину нужны, например, да, что-то вот такое. Или проговорить хотя бы то есть вы ставите и проговариваете. Это же, в общем, сила намерения, Это любые, ну, не любые, но многие психологические практики на этом работают. Медитативные практики на этом работают. Э, все, там не знаю, волшебники всех мастей да, на этом работают. Так что вот, вот такая хорошая. Если я змею, змея ставлю свечу, а в квартире есть лошадь, то можно согревать денежную звезду. Но считается, что лучше бы лошадь в это время пошла бы погулять, если это возможно, или ушла бы на работу, или еще что-то. То есть считается, что лучше бы, да, вот этих людей с этим месяцем, прям чтобы и не было рядом. Людмила спрашивает, Наталья, согревание денежной звезды не индивидуальный расчет? Можно для всех? Нет, это не индивидуальный расчет, это можно для всех. Просто согревание денежной звезды многие школы продают, да, и, наверное, вам кажется, что это что-то такое. Нет. Смотрите, друзья, мы, кстати говоря, в этом году сделаем, наверное, такие, ну, платные мастер-классы будут, я и Татьяна Смирнова наш преподаватель по фэн -шуй. мы разделим все вот эти активации которые мы вам даем платные мы поделим на отдельные мастер-классы те которые прям совсем фэн-шуйский таки прочитает те которые и так и всякой и бадзе фэн-шуй я прочитаю и мы наверное дадим отдельными будут мастер-классами кому интересно как это все рассчитывается всякие согревания денежной звезды, сталкивание людей, все, что мы вам даем, мы вам, мы еще ни разу не давали. То есть мы все активации, которые мы даем, продаем, вы можете прийти, научиться их высчитывать и начинать это все практиковать в своих, я не знаю, соцсетях сайта где там у вас каких-то школах или или просто как-то пытаться свой онлайн бизнес наладить пожалуйста вот. летом мы обязательно организуем это все это получается на 6 часов можно поставить свечку нет ну почему свечку можете поставить хотя бы на два часа и все не надо на 6 Смотрите, здесь вы должны просто поставить либо с 3 до 5, либо с 5 до 7, либо с 9 до 23, да. Но только нельзя вот прям категорически нельзя: с 19 до 21. Вы можете поставить и погреть два 2 часа. Я просто сказала, что можно, если маленькую светочку, хорошо, все защищено, лучше желательно, чтобы еще там воды вокруг было просто ее поставите, пока не догорела не догор, так не догорает это я так делал можете просто два часа греть да. 2 июня непонятно по схеме какой час Значит, смотрите можно взять либо час крысы который прям 2 ранней крыса у нас есть поздняя крыса которая с 11 вечера до 00 а есть которая ранее от нуля до часа то есть вы либо раннюю крысу берете да от нуля до часа. Либо вы берете быка от часа до двух. Ну, естественно, ночью зажигать свечу, когда вам хочется спать, и вы уснете, и это со свечой неизвестно, что будет. Ну, я считаю, что не самый, может быть, благоразумный способ, особенно в быка. Просто тут рассчитываются благоприятные часы, я вам их прочитала, дала. А вот час кролика, а, вот, я думаю, что, думаю почему вы спрашиваете, все-все-все извините конечно час час кролика а -ха -ха. конечно же э -э, друзья здесь опечатка да все я думаю, думаю что, что же вам понятно смотрите час кролика он с 5 до 7 у нас то есть здесь да здесь опечатка ну все мы люди все мы человеки, извините конечно с, с 0 5 утра до 0 7 утра с 0 5 утра до 0 7 утра Окей? вот то есть просто опечатка вместо единички. час кролика нам нужен будет ну если на юго-востоке туалет на, на самом деле вы в туалете можете провести вопрос в том что в туалете не работает потому что то в туалете у нас как правило если в туалете есть окно вот, например если это загородный дом и сейчас уже многие делают туалеты там целую комнату оставляют и там ну что наверное правильно что, если у вас большой дом что там ютица в двухметровом туалете там такие с окнами с какими-нибудь ваннами с красивыми там я не знаю какими-то там лавочками да вот. если у вас такая такой туалет то вы можете ставить если у вас обыкновенный туалет как во всех квартирах стояк и такое пространство закрытое, то оно просто там не работает, с того, что закрытое пространство нет окна, энергия там не работает, господи, да, что такое-то, она не циркулирует, поэтому ну либо пропустите, будете в другой месяц греть, либо попробуйте, но оно не будет работать. Второго не спим, короче. Ну да, автор. Второго вот такие часы получались. Маленькая свечка как раз догорит через два часа. Ну да, если уж вы боитесь, что вы еще можете уснуть и эту свечу оставить, друзья, мы все люди разумные, да? Мне как понравилось, как этот Трамп сказал, что надо дезинфицирующими средствами коронавирус победить, да? Все, все эти компании перепугались химически, да, и начали кричать: не пейте, пожалуйста, наши средства их пить нельзя. Ну потому что они же странные эти американцы правда у них если не написано что нельзя все что не написано нельзя значит можно никто не написал что кошку нельзя в микроволновке, значит после э, бани сушить взяли засунули но ну, ну, вообще же надо быть идиотами да? -то таких только случаях не бывает поэтому поэтому друзья <coughs> если вы чувствуете вдруг я уснул вдруг я отвлекусь господи возьмите в эту маленькую свечку поставьте вы ее в какой-то там, я не знаю, плавающее блюдце или еще там что-то в тазик с водой, там, на, на, на что то да, на, на блюдце, там подставку, таз с водой, чтобы. Ну там никаких вариантов не было вообще этому пламени никуда разлететься. Это может быть не обязательно, ну, таз уж, я так уж сказала, да, это же может быть красивое блюдо, салатник с водой какой-то, да. Ну, так, чтобы, конечно, нельзя оставлять без, без присмотра. То есть, а то я как Трамп сейчас там все, все с 3 до 5 греем да, ночи, сейчас до трех народ весь что дальше непонятно, да? Наталья, скажите, пожалуйста, как ставить, э, ставить кошку, э, чтобы она смотрела в комнату или из комнаты. Ой, э, с кошкой, но обычно она стоит у нас в ой. Да, давайте давайте этот вопрос э, Тане напишем. Я-то сейчас скажу, но я что-то с этими кошками не так, кстати, это все-таки такой больше поп-фэншуй. Я что-то с этими кошками. Вот у нас э, Таню Смирнова. Таня Смирнова, ты не здесь. Э, напишите нам его, пожалуйста, в, в письме. Мы вам ответим. Хорошо? Вот. Да, самой, кстати, интересно стало. Э, э, все-таки у нас Таня больше она вот этих всяких. Поп фэншуя знает, так что у нее спросим. Вот, все пишут, что в комнату. Ну да, мне тоже кажется, что кошку в комнату всегда ставят, но думаю, мало ли что, вдруг что-нибудь не то скажу, лучше Таня переспросить. Да. Ну да, лицо в комнату обычно, ну, переспро... Давайте так сделаем. Сейчас решим, что в комнату. Я потом не переспрошу. Если будет не в комнату, то я вам потом в письмах всем опровержении своих слов отправлю, хорошо? 1 -а мая подходит для лечения зубов если я их начала лечить дальше друзья, раньше друзья все что вы начали лечить раньше все уже дальше не имеет значения никакие даты понимаете все что началось раньше даже если вы не начали лечить вы просто уже сходили в какую-то дату вам там сделали снимок я не знаю посчитали уже все вы о чем-то сходили договорились с врачом это уже начало лечения дальше уже лечите как хотите самое главное чтобы вот этот первый шаг он был в правильное время в правильном месте я каждый месяц сказала, молодец, надежда. молодец, наталья если нет данного сектора делать по малому тайчи попробуйте любовь попробуйте сделать по малому тайчи потом нам напишите обязательно работать не работает вообще сама по себе денежная звезда как я уже тут писала дама капризная она вот это очень тоже интересный ну вот метафизический момент она может сработать может не сработать то есть это не то что сто процентов вы поставили это это не кнопка да, нажми на кнопку получишь результат нет это некое согласование ваших намерений с вселенной то есть такое некая просьба вселенной вам помочь и просто мы находим вот таким способом вы говорите со вселенной в правильное время в правильное место через правильную технику а уж захочет вам вселенная помочь или не захочет уже почитать она нужным и важным вам выдать эти дополнительные деньги или не выдать это как бы на усмотрение вселенной да? и мы не можем злиться ни на вселенную ни на денежную звезду потому что ну, услышали нам дали не услышали просите в следующий раз а да? Поэтому вот как-то так, да. Я делал по малому, у меня сработало в минус. Что-то пошло не так. Ну, смотрите, спасибо, конечно, Екатерина, что поделились. Друзья, я всем говорю, что на всякий случай сначала нужно перепроверять все. Ну, один раз попробуйте, погрели, посмотрели. Не то, что каждый день теперь будем греть. Погрели, посмотрели. Два часа погрели, посмотрели. Хотите полчаса погреть, посмотрите, как это работает. И это не значит, что у вас обязательно какую у Екатерины должно сработать. У нее сработало так. А, благодарю за бену. Спасибо, Ольга. Скажите, пожалуйста. А делать по разметке 24 горы да, по разметке 24 горы у нас на сайте все как делать по разметке 24 гор тоже можно найти просто там там вот есть поисковик внутри сайта можете там набрать или я вам сейчас скажу где у нас где у нас вся эта вся эта история ну по-моему в расчетах расчетах у нас и 24 горы будет в разделе расчет вы можете найти 24 горы а владимир пишет вы знаете я смотрю день и час согревания денежной звезды в моем городе по калькулятору и там такая ситуация что нельзя проводить активацию ситуация где в городе в калькуляторе не очень поняла но давайте сделаем следующим образом и еще по какому калькулятору вы смотрите, да? Например, там по цене или еще почему-то. Значит, смотрите, дело все в том, что э, работает э, вот то, что мы вам даем, это все работает, как я все время называю. То есть разные мне, мне тоже очень часто спрашивают: а если посмотреть по этому, то так нельзя? А если поэтому то так нельзя? Значит, друзья, смотрите, э, я все время говорю, что разные техники работают вот ну вот, представьте, что то просто разные этажи. И вы посмотрели цемень-дунзя. Цемень-дунзя, конечно, там у нас наивысший пусть будет этаж. Полет. Вот. Это 25 этаж. Согревание денежной звезды это там пятый этаж или третий этаж, поближе к земле. вот. Понимаете, они. Вроде бы да, мы говорим про одно время, про одно пространство, и про, про одно даже, про, про действия какие-то. Но оно, вот оно как лежит в разных полостах. Вот здесь работает что-то одно, здесь работает что-то другое. То есть согревание денежной звезды нет, там нет, ни один мастер не давал, во всяком случае с поправку на то, что вы еще должны посмотреть по калькулятору тут-то-то-то, по такому-то или по такому-то, она просто рассчитывается, просто дается, просто работает. Все. То есть мы не привлекаем еще дополнительные каких-то проверок. С благоприятные сектора в этом месяце. Также у нас на сайте, я не знаю, уже опубликована или будет опубликована информация. Так что смотрите, все-все будет написано и рассчитано, хорошо? Наталья, любовь к вашей школе не зависит от карантина. Спасибо, Екатерина. Ой, Елена, извините, да, спасибо. Если я уже присмотрела комнату для покупки, а покупатель.. А... Мы нельзя отложить покупку. А, цемень, да, Владимир, вы сказали по цемень, да? Ну, я просто не все успеваю по калькулятору. Все, все, я поняла, по калькулятору цемень. Ну, я ладно, ответила, как смогла, Владимир, ага. Вот. А, про покупку недвижимости. Смотрите, если вы уже отдали задаток, и задаток был отдан в хорошее время, то покупку вы можете проводить. Если вы. Э -э -э Покупатель, подождите, значит, присмотрел комнату для покупки, а, а, а покупатель крысы недвижимости. Я не поняла, вот вообще не поняла, еще раз, Марина, напишите. Короче, если вы это начали не в мае месяце, то вы уже продолжаете в мае, уже все равно. То есть, если вы в апреле отдали задаток, у вас есть какой-то договор, процесс уже как-то пошел, какие-то расписки, что-то есть, все, делайте уже там, покупатель, продавец, это уже не важно вы начали это не в мае или начните до 5 числа угу. ограничение по въезду в квартиру ох прям чувствую вот нам не татьяна смирнова не хватает татьяне смирновой потому что я так чувствую, что сейчас активизациями, со всеми остальным это ну, такой вот ответ, требующий развер... развернутого, да, какого-то от меня сейчас э, ответа. Вопрос, вернее, требующий развернутого ответа. Так что давайте не сейчас. Что у вас на руке наклеено? У меня на руке есть сенсор наклеена, а это скотч. Скотч такой сильно яркий. Тейп в этом. А это вообще сенсор, который меряет сахар. Сахар, и который передает мне на телефон. Так что свой сахар я вижу на телефоне. Вот. Слушайте, какие есть талисманы? Я вам, ну, фу -фу -фу -фу. Значит, сейчас интернет-магазин, я не знаю, у нас вход открыт или закрыт. Если у нас есть вход, вот здесь у нас был еще интернет магазин, по-моему, мы его убрали, потому что у нас заказы шли. Скоро мы его откроем опять. У нас вот здесь был вход, по-моему, в интернет магазин, в наш фэншуй магазин. Я вам рекомендую, потом, когда откроется фэншуй магазин, зайти и ознакомиться со всеми. Там очень много, что еще можно взять для талисмана. Ну, конечно, тыква-горлянка это прям такая номер номер один. Ну, вообще там еще есть всяких, господи, этих же символов очень много, которые по всякому работают. Мы просто сейчас убрали, потому что заказы идут, деньги идут, а с, с этим коронавирусом, ну, просто, ну, в конце концов, это не хлеб, не лекарство, да, чтобы мы не, вот прям обязательно должны были здоровьем людей рисковать и отправлять эти все эти талисманы. Ну, ждем сейчас, ага. Значит, если можно, подскажите, куда поставить аквариум? Так, куда Ой, все, вижу про птиц, про аквариум. Давайте сделаем следующим образом. Давайте, давайте, давайте. Просто, понимаете, вот эти все вопросы по фэншуй. И сейчас, если уходить, то надо нам. Ну, нам просто тогда нужно уходить в фэншуй и переходить на, опять же, благоприятные и благоприятные секторы. И прям прям Татьяны нам не хватает. Лен Пирогова нет у нас, да, татьяны Здесь выйти поотвечать на вопросы можно без камеры. Вот, вот прям, Лен Пирогова, если ты здесь узнает Татьяна у нас сейчас сильно занята. Прям вот я смотрю, все ее вопросы посыпались. А если первичное обращение к врачу было еще в девятнадцатом году, и все длится значит лечение, даты тоже не выбирать. Значит, смотрите, там можно выбрать дату, когда у вас что-то изменилось. Это как в цемене. Нужно, чтобы сделать новый запрос да, в араку в должно что-то измениться. То есть у вас либо лечищий врач должен измениться, либо у вас диагноз должен поменяться. Ну, что-то должно такое принципиально произойти. Либо, ну, там, не дай бог, вы там отлежали в больнице, и как бы там был стационар вы перешли на амбулаторное лечение то есть что-то должно быть принципиально для того чтобы как как новый этап поставить ну, либо выбираете просто выбирайте да и все если вы умеете выбирать даты, выбирайте и ходите по хорошим датам. лен пирогова лен пирогова ответь пожалуйста нет у нас дает поблизости татьяна поотвечать на вопросы понятно где можно купить кошечку да все у нас в интернет-магазине можно купить мы мы у нас весь ассортимент есть вот самых крупных и роскошных интернет-магазинов по фэн-шуй ценами чуть ли не в два раза меньше был просто мы сейчас пока не можем вам посылать нам курьеров жалко понимаете которые будут ездить этих кошек развозить потерпите чуть-чуть давайте может в мае сейчас выйдем и наверное уже начнем а, так <coughs> в какие даты лучше посещать врачи я там даты написала значит друзья давайте сделаем следующим образом все, я поняла как мы с вами дальше будем работать. на этом я с вами прощаюсь но на вопросы я могу поотвечать значит у нас на сайте на главной странице будет опубликована вся та информация которую мы сегодня вам дали плюс та информация которую мы вам не дали по фэн-шуй по, по секторам давайте так вы напишите пожалуйста все какие у вас были вопросы пишите на сайте я буду отвечать на вопросы по датам, если что-то вдруг непонятно. А Татьяна Смирнова у нас поотвечает на вопросы по фэн Хорошо? Зинаида спрашивает про дочку, которая делает курсовую работу. Нет, так не работает, Зинаида. Так не работает огненное наказание, про это ничего не говорит. Все, ну в общем я нашла выход для всех, надеюсь хороший. Все, друзья, все. Всем спасибо. Мы с вами тогда увидимся еще. Вот я поняла, что без Тани вообще не обходится, надо Татьяну все равно привлекать. Вот тогда все вопросы на сайте в разделе либо статьи, либо вот на главной странице. Сейчас вся эта информация есть ну и мы с вами будем дальше видеться потому что у нас сейчас будет запуск 12 дворцов у нас будет запуск ой, у нас там вообще большое расписание я сейчас боюсь там запутаться что-то сказать не то но у нас запусков будут очень много всяких и мастер-классов и курсов так что приходите мы с вами совсем еще увидимся была очень рада вас всех увидеть спасибо и до свидания